Паршивенького вам времени суток. Вы из ЖП Зелой желтый перфекционист. Кто не в курсе, я ярый антагонист. Противоположность желтого Творца. И наконец-то этот желтый с этой галей Закончили работать, Твою мать, мне всю ночь забрали. Сейчас около шести утра скоро рассвете, и мне придется уйти. Потому что когда расцветает, камеры приходят в Я там не могу появиться. Но пока в мое время я хочу сказать это безбашенная галя, я вам скажу, как они меня задрали. Я так стихаря наблюдаю за всем этим, и понимаешь, что ты какая-то волшебница, сказал бы ты. А по мне это гадость. Гадость, потому что все делает быстро. Все делает четко. Я против. Это делать медленно. Вылизывать до копеечки все так, чтобы аж. А -а -а. И ничего, что на это потребуется год или годы. Фигня это все, так и надо делать. А это зараза. И тексты написала быстро. И картинки быстро как-то там сделала. И куча вещей поменяла в паблике, он но стал нормальным. С вашей точки зрения, а с моей гадость. Мне это как желтый радуется, а мне так гадость. Парья, когда понимаете, не навела. Мусор выгребла, всякое дерьмо поубирала, лишнее, и все это быстро. В течение одной ночи. Так нельзя работать! Это мой отзыв. Так, быстро, четко и качественно работать нельзя. На этом и закончу. С вами был ЗЖП. Злой желтый перфекционист, я антагонист желтого Творца. Знаю, может быть он тоже что-нибудь скажет, но это будет потом, а я мнение свое сказал. Все, паршивенького вам денечка.